Утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего таро расклада. Какое значимое событие в личной жизни прои произойдет в течение двух месяцев. Первое, второе, третье, 4 Выбирайте любое времечко в описании под видео. А я поговорю с теми, кому это интересно. Давайте, дорогие мои, спасибо вам за лайки, за дизлайки тоже. За все что вы можете дарить в этот драгоценный мир. Поэтому ставьте на паузу, на стоп, если, в принципе, проблемы с выбором по свечке. Поэтому давайте погнали далее. Здравствуйте, кто у нас выбрал желто-зеленый вариант первый? какое значимое событие в личной жизни произойдет в течение двух месяцев раздвоение так пажик пажик это многообещающая пажик восьмерка дьявол девятка ух. Угу. еще раз пажик и туз мечей Меня возненавидит за этот расклад, мне кажется, какой-то он не очень сильно оптимистичный и неприятный. Ну, ладненько. Здесь особо такого неприятного нету, ну. Дайте-ка подумать мне. Пажик, пажик, да сделал, Ух! Ух! О -о -о. <свист> Кто выбрал этот вариант? Я вас очень сильно люблю. Я надеюсь, вы меня тоже. Дорогие мои. <свист> <свист> <свист> <свист> как же так помягче как бы приятнее, <свист> по ласковее сказать. Дорогие мои, вы в ваш счет очень сильно ввяжетесь. Вы очень от чего-то очень сильно зависнете. И зависнете, я бы сказала, немножечко надолго. Но я бы сказала, немного даже в некотором негативке в этом плане. Здесь у кого-то будут мысли, не схожие с реальностью, это раз. Какое значительное событие в личной жизни? что вы втянете свою голову и себя в какую-то некую кашу. Просто кашу, что не будет считаться некой действительностью. Здесь могут люди в такую кашу вариться. Здесь могут, сами, здесь могут проигрываться самообманы. Раз. Туз мечей, семерка мечей, двойка. И если это касаемо вас. Либо вас, либо себя. Сами. Дайте-ка еще подумаю. Не очень приятная позиция. Карты-то положительные, но очень сильно неприятно в таком контексте, когда они выкидываются. С Дьяволом и потом Паш Пентаклей. Ну то же самое, когда вы считаете, что для вас вот именно такая позиция наилучшая. Для вас вот именно вот это самое наикрутое, наилучшее. Я знаю, что мне лучшего не будет и тому подобное. Здесь, здесь реально могут проигрываться, как самообман. Но при этом я бы сказала очень сильно хитро. У нас с Тузом именно семерка, двойка мечей, четверочка мечей. Я бы сказала самообман. Не кто-то вас... А вы сами. Нет, здесь именно вы сами, я бы сказала, по значению повыше, по восьмерке пентаклей, по девятке чаш. То есть если бы коса, здесь между пожом, ж, ми, пожом жезлов и дьяволом выскочила бы карта, которая была бы имела маленькое значение и такой натиск, я бы сказала, кто-то, ситуация, были бы какие-то для вас навязчивые. Но в этом плане вы вяжетесь в какую-то ситуацию, для, и вы будете считать себя самой самым правым, самым великолепным, вы всех обхитрите, вы такая умная, молодец, вы знаете, что вы делаете, но вы очень можете по дьяволу глубоко ошибаться. Дьявол — это не всегда верные решения, это, скорее всего, немного узколобые и узконаправленные. Я не хочу никого обидеть, но вот да, вы можете ввязаться в некую заварушку либо в своей голове, либо пытаться как-то что-то на кого-то повлиять, я хочу, чтобы она меня любила, я хочу, чтобы он, я ему нравилась, вот какой-то момент влияния и как-то вот сделать себя вот неким хитрым человеком, хитрее всех хочу я быть. И вот здесь вы можете именно вот какую-то такую дичь и для себя такую какофонь, вы это будете для себя считать, что это вот самое наилучшее. Это вот самое хорошее. Но при этом вяжите собственноручно в какую-то вещи, в какие-то негативки, в какие-то вещи, которые вас будет сковывать. Причем, ну, сами себя втащили, вы сами себя потом и сами будете вытаскивать. Поэтому я прям сразу говорю, выход из этой ситуации. Да, тяжко будет, а с головой придется подружиться. Поэтому да, здесь вы просто погрязнете в, в какие-то не очень сильно при... Я надеюсь, что это ничего не сбудется. Давайте так и прям сразу... Надеюсь, да что это ничего не сбудется Вы будете для себя считаться Это самым наилучшим, самым наиверным Не знаю, круче тучи будете себя Возможно, с партнером себя вести Либо думать, что партнер вас, вам нравится Либо думать, что я ему нравлюсь Я бы сказала, немного Какой-то момент заблуждения Здесь могут быть Какие-то неподтвержденные карты под собой И здесь есть у вас есть будут некие наметки, но это то же самое, что я думаю, что я ему нравится. Он же мне подмигивал. Откуда вы знаете, что муж подмигивал, это не вам первое, а вон еще соседки Лида рядом. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот как-то вот, вот какой-то момент самообмана и самообманываться рад. Вы будете считать это на самым наилучшим, но потом будете, грубо говоря, это все отрезать и выходить, понимать, что зачем оно мне надо, и будете немножко в другой контекст идти. К некой стабильному счастью будете идти, в конечном счете. Поэтому здесь, вот, какое-то такое стабильное загнание себя немножко в такую некую западню, именно попажу. Ну, возможно, весточка, возможно, какой-то интерес чей-то. То есть вас как-то затмит, что вас как-то это все будоражит. Это тоже может проигрываться за, соответственно, интерес какого-то человека к вам. Вы будете себя чувствовать круче-тучее, там, все, я ему нравлюсь, точно-точно, я уверена и тому подобное. Но здесь могут какая то моменты быть самообмана. Я бы сказала именно в туз мечей, семерка мечей, двойка мечей, но перед этим Паш... Пентакль и Дьявол. Вот Дьявол меня смущает. Вот не было бы Дьявола, я бы он все хорошо сказал. Но здесь вот Дьявол. И мне вот это вот... Я не всегда Дьявол трактую как некий негатив. Не всегда. Есть положительно. Но вот без семерки тогда бы, вот тогда бы что-то бы по-другому. Какие-нибудь тузики, какие-нибудь десяточки, чаш. Вот тогда бы я бы, да, сказала бы здесь, окей. Но здесь, к сожалению, вот какой-то такой момент акцент себя на какие-то вот не туда просто завернете в личной жизни либо кто-то вас будет заворачивать ну тоже можно но здесь кто-то тогда только с подачи какого-то человека только с подачи пожи это Первое, яркое, новое Простые какие-то свиданки Ну, свиданки обычно, это, конечно, рыцари Но это какие-то речи Это какие-то такие свершения Это интересы, в конце концов Но здесь вы думаете, будете, что Вы кому-то нравитесь, но на самом деле Это не является так Поэтому, дорогие мои, ну, за себе вы гоните А потом вы за будете э, Так нормальненько вытаскиваться При этом успокоившись при этом, успокоившись всех, вы обманули в своей голове. А потом, а кого я обманул, я аж только обманул в своей голове. А никого на самом деле никто ничего не обманывал. будете как-то спокойно вылазить. Ну, конечно, с пятерочкой жезлов, немного с потерями и с какими-то конфликтами. Будете выходить в какое-то счастье, благополучие, стабильность. Может, куда-то... отличитесь каким-то праздничком. Вот, короче, так да, как-то... Да, что там такого может быть? А, это не ко мне. Окей, поэтому здесь кто-то может вас какой-то интерес забросить, при этом почувствовать себя королеву мира и все-все-все. И потом как-то самообманом заниматься. Ну, самообман прям хоть убей. Ну, здесь и по двойке мечей, по семерке. Это вот то же самое, когда женщина вот понимает, что вот при, при любом каком... Здесь как помутнение рассудка, честно. Но помутнение немножечко не в ту стезю, не в ту среду. Да, но здесь не эго. Здесь как немножко помутнели. Немножечко, просто свернем немножечко вправо, дабы сократить путь. И вот здесь вот люди как-то вот сделают как-то так. И здесь не очень сильно. Конкретнее. Окей, конкретнее как это может проигрываться. А то мне там пишут. А побольше-ка конкретики ко мне. Давай быстренько. Окей, попажу. Это может быть какие-то возгласы, какие-то вещи. Кто-то вам сказал, кто-то вам нашептал что-либо. А вот Васька, Петька тебя любит. Слышь, вот он там кулачок наматывает на твои фотографии, и все, и все, и вы пошли, поехала, и все, и Вадова Петька-то любит, вы пришли на на уже влюбленная в самого Петьку, уже влюбились то сами, а, а до этой информации вы бы даже носом к ним бы не повернули, мы увидели, какой он классный, все дела, и, а он сказал, да-да, это вообще неправда, я на всех кулаки наверчиваю. И потом, да ты чё, серьезно да. И потом ушли немножечко бы в другую степь, поэтому вот здесь немножечко как заблуждение, просто некие заблуждения. Придерживайтесь какого-то, если, если кому надо совет, кому надо, придерживайте какого-то определенного характеристика, определенного подачи просто с человеческой стороны. Я бы сказала, придерживайте каких-то правил больше, какого-то некого хорошего тона. Ну, то есть, вот мужчина при этом скажет вам, какая у вас красивая задница, но это не, но это не значит, он на вас женится придерживайтесь нек неких правил каких-либо в отношениях, то есть по которым вы можете судить, реально к вам какой-то испытывается интерес, это, либо это просто эфе эфемерная фигня, которая просто «дабы на отмотайся» сказала, либо «дабы, чтобы вас как-то прилестить, но при этом по-быстрому». Поэтому вот здесь вот как-то вот обращайте внимание на какие-то знаки чувственные, а не на какие-то жаркие, пылкие и тому подобное. Вот. Что сказано от сердца? Обращайте внимание на сердце и ощущения от этого человека, от которого вы можете что-то получить, а не на то, что он хочет прямо здесь и сейчас. Именно на чувства и на ощущения, на эмоции. Обращайте на это внимание, если какие-то мужчины вам встретятся. Как они на вас реагируют именно эмоционально, по, не знаю, по фибрам души и тому подобное но при этом как-то будут придерживаться некого такого этикетного тона, как будто придерживать некоторых как знаков внимания со стороны партнера либо партнерши, вот. Вот, поэтому, дорогие мои, ну вот, короче, какая-то вот такая, ну, собственноручно люди пойдут туда, то есть сами, сами, сами, просто кто-то вот подтолкнет туда, падай, вот, и кто-то туда упадет. Но захотят просто люди вот этого, поэтому я вот здесь скажу, вот по, -по, -по чесноку люди захотят так сделать очень сильно по девятке чаш по восьмерке пентакли то есть вот будут уверены в себе и вот захотят вот куда-то пойти самое неизведанное интересно интерес же дальше будет такое мини искушение ну как мини искушение придете как ничего не получите и выйти из него так благополучника поэтому вот. немножечко вот такой объездной провал но просто такие объездные провалы иногда нужны людям Поверьте, иногда это надо, <с> кому-то это нужно, это как звезды на небе, кому-то нужны, и если их зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, и вот здесь все вот тоже самое, поэтому, дорогие мои, я никого не сужу, и досудим не будешь, поэтому, ну, вот какая-то такая дичь, вещь и тому подобное. Ладненько, давайте дальше. Какое? Здравствуйте, кто выбрал голубой вариант? Какое значимое событие в личной жизни произойдет в течение двух месяцев у Глубых вариантов? Интересно будет. Тут тоже дьявол. Что у нас летом? Что у нас такое это? А может не летом? О, а вот здесь, а вот здесь прям... Здесь, кстати, схоже с первым вариантом, но немножечко по-другому. А будто чуть судьбу вершить будет. В таком контексте. А если в таком контексте? Дайте мне я уточню, а потом скажу. В личной жизни значимое событие. Ух, дорогие мои, сразу говорю, кто-то здесь будет какие-то вещи будут решать, либо кто-то... Спи... Давайте, если кто в отношениях, кто-то кто спихнет на ваше некое решение, это то же самое... <свы> я вот не знаю, куда нам поехать, туда или туда. <свы> И вот здесь вот какое-то решение вам будет придется принимать как-то как собственноручно. Немного сталкиваюсь с тем, чего вы хотите, а, возможно, это, это вот то же самое, правильно, вот как из этого диалога, который я скинула, она хочет, она хочет кошку, а я хочу собаку, и здесь какой-то предоставится людям некий выбор, что-либо что решить в отношениях поехать, помчаться, выбрать новую мебель, выбрать какие-то вещи, возможно, возможно человека, да, между мужчинами, но я бы сказала, что тут пока для пар, я не вижу, как бы для одиноких особо какой-то информации, возможно, как двое за двоих каких-то претендентов. Один, один платит за мороженое, а другое вообще не платит, а просто меня катает. Ну, здесь, здесь может такое проигрываться, почему, собственно, и нет. Но здесь тогда тупо какой выбор, я не знаю. Я вот Мне вот с ним хорошо, а вот с этим прикольно. Чего же выбрать-то? И Вот здесь какой-то выбор вам придется, я бы сказала, очень сильно сделать. Но здесь, понимаете, а выбор будет заключаться в том, что вы будете этот выбор самим собой. Кажется, сказать там? Вы будете хотеть сделать один выбор, но вас будет подкидывать сделать другой выбор. Но вот здесь вот как вот я хочу, я хочу это, я понимаю, что для него это важно, но, блин, я так хочу вот это, ну дайте мне, пожалуйста, это. И вот здесь вам придется некий выбор сделать. Либо вы сами то, что вы хотите, либо для кого-то другого и то, что он хочет. И вот здесь какого-то такого компромисса я просто не вижу. Схитрить у вас не получится, схитрить все равно будет видать. Быстренько, быстренько. А возможно, какие-то быстроходные вам действия надо будет делать. Да, здесь может и как на быстроту, то есть какие-то вдруг внеплановые действия вам надо придется выбор быстро сделать какой-то. Возможно... Но здесь как будто вот я хочу, мое сердце хочет одного. Я, я хочу немножко иначе. Да, это будет как-то, но я хочу одного. Другой человек хочет совсем иначе. Что же выбрать? Либо, либо то, либо себя, либо, либо какие-то свои желания, либо кого-то, либо считаться с каким-то каким определенным другой позицией. Здесь будет какая-то определенная, причем позиции. Здесь не будет какого-то разграничения, ну, Здесь выбор будет между вот этим и вот этим. Это будет очевидно. По рыцарю Пентакли это обычно очевидные вещи, которые очень сильно вам какие-то знакомы. Может даже сам партнер, но при этом человек тогда очень сильно знает, скажет, что он что-то хочет, либо очень долго поет об этом. Это то же самое, когда потратить кучу денег либо вот на шубу, либо вот на вкладку куда-либо и его. То есть на него, либо в его какой-то бизнес. То есть вот здесь вот какой-то такой момент выбора вам придется сделать. Не знаю, что вы сделаете. Не знаю, не знаю. Не знаю. Кто-то выберет вообще себя. Поэтому если выбор из двоих, то выберет какой-то сам себя. Поэтому в личной жизни вот здесь настанет некий выбор. Под ложечкой будет вот хочется вот это сделать, а будет надо вот по совести другое надо сделать. И будет хочется, когда по совести вот сделать, вот я сделаю выбор по совести, и вам захочется прям сразу хитрить. Возможно, какой-то выбор даже чужой, чужого человека вам как-то переплюнуть. Вот какой-то такой момент выбора вам придется сделать. Что уж там за выбор, я думаю, каждый выбор просто свой. Но здесь просто с ощущением того, что я хочу, я очень хочу. Я знаю, что у меня получится, я знаю, что это для меня, вот, для, это для меня тоже лучше. Я это хочу. Но вас кто-то поставит как будто, правда, перед фактом, перед выбором того, что надо сделать совсем другое. Как вы поступите, решать только вам. Но этот выбор будет сделан рано или поздно, поэтому смотрите вот здесь какой-то, вот именно рано либо поздно. Вам все равно придется какой-то выбор сделать в вашей жизни, в личной жизни. Возможно, это реально там два человека. Возможно, это реально выбор партнера, что-либо куда-либо вложить средства, деньги по бизнесу, может по работе, может по вашим знаниям, может быть давай вместе что-нибудь сделаем, а не ты одна. Но здесь тоже может такое проигрываться. То есть какой-то все равно выбор. И он будет очевиден. То есть не будет какого-то плавающего выбора. Вот я не знаю, что может, это, может, это. Но это не важно. Здесь будет конкретный выбор. Конкретно вы будете должны что-либо выбрать, а не просто там, какой-то эфемерный. Поэтому вот. Выбор это может быть связан с работой, с туда, куда можно силы вложить. Возможно, совместные какие-то проекты тоже может быть. Может, какая-то поездка, какое-то новое начало тоже может это касаться. Но здесь больше как бы денежно, что можно потрогать денежно и что можно ощутить. Вот здесь выбор это с этим, именно что можно потрогать. Я говорю, это можно пляж на песке потрогать, это можно, не знаю, денежку потрогать в кармане и тому подобное. Выбор будет связан с чем-то материальным в этой жизни, а не просто того, что вот. Я все, я, я не знаю. Это духовный путь. Я выбираю прощение, либо наказание. Нет, это ощутимо что-то будет. Это точно. Mm. Это касается, возможно, реальных сбережений, либо какого-то, да... О чем голова будет болеть? Либо сейчас болит? Ну, здесь, возможно, люди уже догадываются, о чем может быть речь очень сильно красивая луна, но с четверкой. Но с четверкой уже перед этим чаша, и перед этим уже девяткой желов. То есть, возможно, выбор это был когда-то сделан. Либо эта ситуация была, либо уже люди предполагают, о чем идет речь. То есть, это какое-то, которого вы в курсе. Возможно, выбор уже как бы поставлен, а вы оттягивали. То да? есть. Вот что-то я должна для себя выбрать. Либо то, либо это. Но вы. Здесь выборы, я бы сказала, немножко очевиднее, чем даже вы бы себе представляете. Вот. Вот, говорю, так и есть. То есть, вот здесь, вот какой-то так. Либо поздно, либо, либо, либо рано, либо поздно, но все равно придется. За выбор за вами. Какой вы сделаете, я не могу знать. Здесь у нас императрица кончается. Но каждый для себя выберет то, что ему будет важно, интересно и нужно. Умеренно семерка чаш и двойка чаш. То есть каждый выберет свою какую-то семи чашку, каждый выберет свою сторону зла печеньку. Любую печеньку на сторону зла и тому подобное. Да, да, да, да, да. Поэтому, но здесь я бы сказала, это либо ситуация была, либо здесь есть понимание от того, что либо просто выбор тут тянут, и уже достаточно давно. Здесь тоже может проигрываться именно четверка пентаклей, стабильная карта у меня есть, добережение я знаю, о чем идет речь, причем у нас по миру. Я бы не сказала, что мир это старое, что-то что-то новое, здесь как, набра... как, на... как раз именно Наоборот, здесь именно мир о том, что пройдено, о том, что было, возможно, такой же выбор, возможно, кто-то уже ставил вам такой выбор, либо другой человек, может, другая какая-то ситуация, но эта ситуация повторится, либо просто свершится, либо просто реально здесь как-то за дергали. Поэтому вот, поэтому, дорогие мои, ну вот, короче, как так. Скажите, пожалуйста, может вам поподробнее, пожалуйста, вот кто здесь вот сидит, поподробнее, вот сейчас я спрашиваю, я сейчас спрашиваю совета, может вам подробнее описывать карты и их сочетания? Я сейчас реально спрашиваю совета, то есть я могу немножко глубже и подробнее просто описывать арканы, почему я их прочла. Именно в таком контексте это нужно сделать. Либо это, в принципе, мне нормы нормально. Мне вот здесь интересно, правда отписывайтесь. Мне, мне интересно, как бы, чтобы люди понимали, о чем я толдычу, а не просто говорила, что в попада, да. Ты говоришь, что у тебя на попаде, ну, окей. Поэтому вот. Лишнее, мы же не на обучение. Ну вот да, вот мне просто просто интересно это дальше, дальше. Либо просто как информация. Так, чуть-чуть. Подписывайтесь, -чу. отписывайтесь, мне правда интересно. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас? Кто у нас выбрал фиолетовую свечу? какое значимое событие в личной жизни произойдет в течение двух месяцев спокойно можешь сидеть на чем-нибудь и восклита да? какое значимое событие в личной жизни произойдет в течение двух месяцев Семерка жезлов, король жезлов, восьмерка жезлов. Ух, два короля. Стройка Пентакли. Но здесь могут какое-то мужское обострение, как мартовское, проиграться, дорогие мои. Но здесь могут проигрываться какие-то к вам люди, которые, в принципе к вам особо неравнодушны и при этом как-то уделять вам некие знаки внимания, либо стоять на каждом углу, на каждом заборе, аж спотыкаться будете, может на углу кого-то встретите. Поэтому вот здесь некое, я бы сказала, столкновение с мужскими какими-то вещами, возможно с их вниманием, но я бы не сказала внимание, это не в первую немножко очередь, возможно столкновение с некоторыми мужчинами в своей жизни из своей жизни. Да? Кого вы не ждали, с тем столкнетесь. Вот здесь я бы сказала очень сильно для короля жезлов. Возможно, столкнетесь, с кем вы работали. Но именно не, я бы не сказала вот именно с каким-то вниманием. Пажик у нас ушел на немножко другое место. Поэтому немножко не внимание. Я бы сказала именно по восьмерке жезлов. Именно как столкнетесь с кем-то. Да, и невнимание. Но у нас башни и колесница. Здесь реально какое-то столкновение с кем-то. Я надеюсь, не в прямом смысле, не в прямом значении. О как, о как очень сильно, очень сильно так глубоко ты проиграл с личной жизни. Башня, шестерка мечей, просто колесница и пажик. Надеюсь, у вас недоброжелатели нет. Здесь могут отыгрываться некоторые недоброжелатели. Это раз. Не очень сильно хорошая позиция именно с, таком, с таким сочетанием. А, похоже, какая-то ситуация, я смотрела прям. Видала, видала, видала. Так, дорогие мои, давайте, давайте сразу, давайте, немножечко, прям, вот, немножечко, несколько информации. Здесь может какие-то быть внеплановые события, которые не очень сильно позитивны. У нас сегодня негативные расклады, я так понимаю. А? Я сегодня о негативе поговорим. Ну, давайте, окей. Здесь могут какие-то быть злые люди. Либо с человеком что-то может очень сильно произойти. Но здесь конкретное прям произойти. Либо с тем человеком, либо с каким-то мужчиной здесь что-то может просто произойти. Надеюсь, в аварию никто не попадет, потому что по такому сочетанию обычно проигрываются очень сильные аварии, либо задержки, либо осложнения, либо сложные какие-то ситуации, поэтому, э, в принципе, можете вообще даже не смотреть эту свечку. Вот, давайте так, не смотрим свечку, прям переключаем и закрываем это для мнительных, особо мнительных людей. Вот, здесь просто, как можете как символ предупреждения, типа, с кем-то что-то произойти, да. Но это будет происходить с мужчинами, не с женщинами, здесь не с женщиной. Возможно, вы от этого мужчины, если это будет направлено чисто на вас, Здесь особо направленности нет. Ну, по шестерке, если по королю мечей, то да. Можете пострадать от какого-то мужчина, Либо сам мужчина пострадает от чего-либо. От каких-то бедствий. Либо, возможно, машина сломается. Либо еще что-то. Либо вообще в аварию попадет. Поэтому, дорогие мои, вот, вот здесь очень сильно. Но шестерка мечей. Давайте так. Шестерка башня колесница. Пятерка пентаклей. Восьмерка мечей. Император. Пятерка кубков. И паш пентаклей. Как я здесь должна сказать? Кто-то вам скажет, что вы глупенькая, вы примите это близко к сердцу, но извините, здесь не в таком сочетании, не так как. Я бы вам сказала что-нибудь хорошее, но здесь прям какое-то вот сплошное столкновение, какие-то противостояния, возможно, какие-то, не знаю, жадные начальники здесь могут проигрываться, в принципе, соответственно. Ну, и тройка Пентакли почему собственно, нет бывшие какие-то допустим ваш бывший там что-нибудь ночудил возможно потеряет работу либо еще что-то тоже может а от него у вас там ребенок либо дети тоже здесь может какой-то такой момент безденежный у кого-то правда у кого-то это как-то потеря работы либо увольнение тоже может здесь соответствие со возможно человек кстати сам уйдет по собственному особо желанию либо так скажет что уйдет по собственному желанию особо это конечно не радует человека но, возможно, да, человек тоже может и по собственному, в принципе, почему бы и нет. Ну, вот здесь два пажа, они более-менее положительные, менее, более -менее положительные, и заканчивают, и начинают именно расклад. Но, возможно, по желанию, либо по, возможно, каким-то другим людям, из-за других людей, кто-то здесь потеряет рабочие места. Но здесь почему-то прям про работу я бы хотела сказать. Возможно, возможно вас, ваш ненавистный начальник потеряет работу, но тоже может такое проиграться, если вы человеком, в принципе, особо не общаетесь. То есть смена, смена власти вот реально может быть. Здесь если допустим, совсем, допустим, вы как-то вот, как вообще не особо относитесь к этому человеку, он вас не особо трогает, ну вот иногда поддергивает, то может наступить какая-то смена власти, да. На полном серьезе смена власти прям реальное свержение. Возможно, даже человек как бы уйдет по собственному желанию, но я бы сказала, немножко оправдашка такая будет. Оправдашка, но она может быть действительностью. Поэтому, дорогие мои, здесь прям какая-то вот а какая вот какая-то именно катастрофа. Почему у меня башни опять проигрывается? Что у нас творится в мире не так? Опять что-то в мире не так творится. Башня на башне, башни погоняет. Вот давайте с личной моей жизнью. Меня тут не говорит, что у меня что-то в личной жизни, значит башня. Не надо. Не об этом ладненько поэтому вот здесь здесь может такое проиграться если люди в принципе как-то я не знаю радость вам для вас либо все-таки горесть но здесь может что-то случиться именно плохой с мужчиной вы можете от них поплатиться да э, да здесь может такое проигрываться, но давайте это в меньшей категории меньшей плоскости нежели чем с самими людьми это случается большинство людей у того, те, те мужчины, которые вам не нравятся, они могут, ну, не то чтобы платиться, но как-то очень сильно много чего лишиться. Здесь очень сильно может это проиграться. Что-то вам подгадить. Это возможно, но в меньшей степени по этому варианту. Здесь такого целенаправленного бития под, вала, под вами может происходить. Но еще раз скажу, это менее целенаправленное действие. Шестерка мечей и паш-чаш. Не особо такое, я бы сказала, сочетание, которое подгонит вам, вам какую-то душу. Поэтому, дорогие мои, что-то может случиться с какими-то просто мужчинами. Либо у вас какое-то столкновение, возможно, какая-то не у вас с кем-то связывает, связывает до да, надолго. Здесь тоже может очень сильно поиграться, поэтому, соответственно, да. Может, с кем-то вы как-то попадете вместе в какую-то передряжку. Передряжку, да, там остановился лифт и Действия нету, что же делать Здесь тоже может проигрываться Возможно, с кем-то вы в одном вы В одной лодочке с кем-то побываете В какой-то неприятной, очень сильной ситуации Здесь может это отыграться Вот э -э, Да Здесь все Здесь как минимум постоянно у нас башни Проигрываются по двум вариантам Поэтому, дорогие мои, у нас в мире прям сразу говорят, что-то творится не так что-то какая-то хрень, прям сразу говорю. Через несколько месяцев давайте посмотрим. Даю, не знаю, 3-4 месяца. Поэтому, дорогие мои, какое-то просто здесь столкновение с какими-то мужчинами. Самое наилучшее, если вы просто с ними столкнетесь и просто дальше пойдете и будете своими заниматься делами. Ну здесь, ну, ну, сами, ну, я даже со своим оптимистичным взглядом на жизнь, но ну, вот здесь вот никак не могу вот какие-такие вещи обойти. Слишком большая контраст семерки жезлов начиная. Ну, для кого-то это будет радостью, допустим. Кто-то. Ой, наконец-таки уйдет. Ой, мне так он не нравился, все дела. Нет, нет, нет, нет. Здесь тоже может такое проигрываться. Ну, соответственно, некий позитив. Тогда этот, ну, окай. Okay. Окай. <смех> okay. Может с какими-то людьми для вас случиться? Ну, тогда смотрите. Не особо давайте впадать в уныние да, да, да, до какого-то момента. Посмотрели, лучше забыли расклад. Давайте так. Давайте забудем. Хрень, как всегда. Ну, давайте красный, раскрасный. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал красный вариант? Какое значимое событие в личной жизни произойдут в течение двух месяцев у красного. Вопрос это большой. 50 на 50 произойдет, не произойдет. Какое значимое событие в личной жизни у вас? Восьмерка мечей. А, маг. шесть, четверка пентаклей. Пажик. Пажик, Пажик, Пажик, Жанна. У -у -у. Это вам не сказки сказать, не перво написать. Хм. Я бы здесь сказала какие-то приятные сюрпризы. То есть какое значимое событие в личной жизни здесь некий будет сюрприз. Но он очень сильно будет приятный. Здесь очень сильно такая-такая тепленькая позиция по такому сочетанию. Вы не будете ожидать, но что-то для вас будет очень сильно сделано кем-то. Я бы сказала немножко, возможно, в, в контексте кто-то для вас какие-либо вещи сделает. Возможно, вы даже просто об этом знать особо не будете. Немножко как восьмерку мечей мага, я немножко как разыгрываю, как два разных пола. В таком контексте кто-то для вас сделает очень сильно приятную вещь. Сюрприз, подарок, аж, новый шанс, случай. Подкинет, возможно, работенку какую-нибудь, либо на что-то натолкнет. Но здесь именно приятное от человека. Я бы сказала немножко в контексте от человека, король чаш сам. Пятерка чаш, что здесь пятерка чаш. И как будто вы что-то решите и потом что-то, что-то, что-то не так. Какая-то странная ситуация. Вот здесь я первый раз бы, я бы сказала немножечко, немножечко контекста пятерка чаш какую-то другую. Я очень бы сказала пятерку чаш в контексте немножко другую. Первый раз в таком контексте, но ну, окей. Кто-то вас до слезок-то ведет. И до слезы к счастью. Что самое интересное, я бы сказала, до, до слезок счастья, почему это именно в контексте сила шестерка жезлов. Сильное эмоциональное потрясение. Кто-то для вас что-то такое сделает, что вы прям сильно гонишь? Да ладно, если слез слезку можете пустить. Королева Пентакли туз жезлов и повешенный. Здесь сильно уравнителей больших энергий, я бы сказала по тузу, но по Королеве Пентакли вы не сдержитесь, вы можете просто заплакать именно от того, я бы сказала, в позитивном немножко все равно ключе. Здесь колесница Кто-то вам сделает очень сильное душераздирающее какую-то вещь, а у вас душа просто так и не останется как-то на месте. То есть, вот Настолько, блин, это мило. Это я не знаю, это не знаю, щеночка падает. <свят> щеночка, вы давно хотели какого-то. Здесь именно какой-то сюрприз. Именно кто-то для вас что-то готовит, что это может немного повергнуть вас немножко перехватить, дыхать. Вот, вот, вот здесь первый раз в жизни, я бы сказала, именно в сочетании королева Пентаклей. Я просто смотрела, кто-то вам сделает больно вроде как, или что, как, почему вас так тронет это, почему, в каком контексте. И здесь как на этот контекст посмотреть, именно королева Пентакли, туз, туз Жезлов и повешенный, то есть именно от пятерки. Но здесь все положительное, здесь все классное. А здесь как будто что-то не понравится, но я бы здесь сказала, именно в контексте туза, жезлов и повешенных, я бы сказала, просто как-то вас на слезки потянет от такой какой-то вещи. Может, кто-то, не знаю, оторвет от себя половинку доства. Не знаю, вот здесь, здесь, здесь контекст, это что-то что очень сильно сильное и нужное для вас будет кто-то для вас очень какой-то большую я бы сказала не особо оцененную но большой для себя для себя большой вклад сделает какой-то возможно в ваше развитие возможно в вашу работу либо для вашего ребенка либо для вашего дома пажи, шестерки восьмерки пентаклей четверки для того для того что для вашего нового пути возможно для какого-то Возможно, какое-то переоформление, не знаю. Может, какой-то дорогущий какой-то подарок. Здесь тоже могут, может такое... Ну, дорогущий здесь не особо. Какое-то значимое-значимое событие случится. Но именно в плане кто-то для вас что-либо сделает и подарит. Но я бы сказала, для человека. А не кто-то здесь, кто-то... Да. Я бы сказала, здесь как мужчина что-то сделает такое, что прям... Я плачу, я плачу, да как надо! И вот здесь вот слезки, все. И такой контекст именно первый раз я бы сказала, у меня по пятерке чаш именно в контексте больше положительно. Но здесь положительно, здесь в конце положительно. ж пятерка-то. Потом посмотрела, слезки-то бывают и отчасти, от трогательности момента. И здесь именно как раз-таки тут жезл вышел с повешенного из королевы Пентакли. Немножко выбьется, как из колеи, но это как-то положительно все равно. Не именно для мужчины, а для какой-то победы для двоих. Возможно, не знаю, может какой-то левый человек тоже вам сделает. Вы не знали, вы не гадали, а этот человек, вот он, на, пурше, пурше под окнами, да. Но здесь какой-то очень сильно душераздирающий момент, и прям, я бы сказала, какой-то, более позитивный. Все равно... Кто-то у вас отличится где-то, что доведет вас до слез. Поэтому, дорогие мои, ну короче, как так. Очень интересно. А, все, поэтому, дорогие мои... Да, я думаю, на этом как-то закончим. Поэтому спасибо вам за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.